Как приготовить семена льна правильно. Как приготовить семена льна для похудения, очищения кишечника, очищения организма. И одновременно как вылечить гастрит, язву, запор, геморрой семена льна. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко.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 Каждый из них имеет свои особенности и свою область применения. Сегодня я вам покажу, как приготовить семена льна двумя способами. А именно, я буду одновременно готовить семена льна. Настаивать буду в холодной воде и с нагреванием. И комментировать, что произойдет. А также расскажу вам, какое значение для вашего здоровья имеют измельченные семена льна. Из них также готовят определенные блюда. И об их значении для вашего здоровья тоже расскажу. Итак, берем цельные семена льна. Примерно столовая ложка пошла в эту емкость. И для холодного настоя я использую обычную банку, которой Нужна крышка, которая просто будет плотно прилегать, потому что нужно будет совершать определенные действия. Ложка нам пока не нужна. Дальше вода. Ну, примерно равный объем очищенной воды. Заливаю в одну посуду. И заливаю во вторую посуду. все, Эта банка нам уже не нужна. Итак, приготовление настоя уже началось. Что происходит в этих случаях? Вода способна растворять активные вещества. И некоторые советуют ставить емкость с водой, семена льна на открытый огонь. Не советую вам этого делать, если вы не хотите поменять посуду. Да, женщина может таким образом показать мужу, что нужна новая кастрюля. Я вам такого делать не советую. По классической технологии все настои из лекарственных растений а семя льна это известное лекарственное растение с определенными особенностями применения нужно готовить на водяной бане поэтому у меня есть емкость с водой которую я ставлю на огонь и приготовление настоя семян льна с нагреванием уже началось ставить сразу нельзя по классической технологии нужно дождаться, пока закипит вода в этой посуде. Только после этого можно семена льна перемещать уже на водяную баню. Что происходит в обоих случаях? Сейчас происходит практически одинаковые условия И этот и этот настой настаивается практически в холодной воде. На поверхности семян льна есть слизь. Слизь — это полисахарид, который способен к неограниченному обуханию. Иными словами, пока вокруг слизи находится вода, вода связывается со слизью и увеличивается ее объем. Именно это свойство я и буду сейчас использовать. Собственно, использую в двух случаях абсолютно равные условия. Излечение слизи из семян Она сейчас происходит абсолютно одинаковыми. В одинаковых условиях. Ну, только здесь я перемешиваю, а там будет температура. Что дает вам слизь? При попадании в полость рта, если есть у вас воспалительный процесс, слизь обладает обволакивающими свойствами. Иными словами, уменьшаются воспалительные процессы в полости рта. А будет у вас воспалена десна, либо то есть гингивит, либо гласит. то есть язык, либо какие-то другая патология воспалительного характера, не имеет значения. Слизь обладает обволакивающими свойствами, она не лечит, но она уменьшит вам дискомфортные явления, уменьшит болевые ощущения. Как только вы слизь прогладываете, она транзитом проходит пищевод. Если у вас там был эрозивный эзофагит или был просто эзофагит, болевые ощущения также уменьшатся. Слизь приваривается фактически к воспаленному участку слизистой. И находится на ней некоторое время. И если вы не сможете приложить к своему пищеводу воспаленному азокерит, глину, лечебную грязь. Для того чтобы создать такой эффект согревания то слизь семенально эту функцию выполнит. Она приварится фактически к воспаленному участку, некоторое время находится на его поверхности и идет согревание воспаленного участка, соответственно ускоряются там обменные процессы и заживление. Но это можно использовать не как самостоятельное лечение, а в комплексном лечении. Как только слизь попадает в желудок, примерно то же самое происходит со слизистой желудка. Если у вас был гастрит. Иными словами, воспалена слизистая желудка. Слизь попадает на воспаленную слизистую и формирует некий такой защитный барьер между слизистой оболочкой и содержимым вашего желудка. Если в содержимом была порция значительной соляной кислоты и был активный желудочный сок, что часто наблюдается при обострении гастрита, либо гастродудинта, либо язвенной болезни, в желудке присутствует активный желудочный сок. Вот здесь слизь выполняет протективные свойства. При контакте со соляной кислотой слизь теряет свою текучесть и приваривается к слизистой, создавая, опять-таки, защитный барьер между слизистой оболочкой воспаленной и просветом желудка. Что будет дальше? А дальше слизь попадает в кишечник. И продолжая увеличиваться в объеме, если вы знаете, как правильно пить воду, слизь увеличивает объем содержимого, иными словами, ускоряется продвижение содержимого по кишечнику. И название полное — лен слабительный. Именно это свойство слизи и дает возможность усилить работу перистальтику кишечника и вылечить вам еще и запор. К тем заболеваниям, о которых я рассказал: гинекоид, гласит эзофагит, гастрит, гастрит гастродуоденит, язвенная болезнь, дойдя до Прямой кишки. Там обычно тоже бывают воспалительные процессы. слизь продолжает выполнять свою функцию. И смягчая каловые массы, дает возможность очищать кишечник без дополнительных усилий. Это очень важно мужчинам особенно, проживающим в условиях жарких. Когда дефицит воды создает условия, когда каловые массы идут очень плотные. И в данном случае очень легко умереть на унитазе. Если кал был сформирован очень тугим. Очень сложно его выделить. Слизь семена поможет спасти вам жить. Если вы понимаете, как ее правильно использовать в этих условиях. Конечно, если вы еще в этих условиях по-другому будете питаться, это вообще будет отлично. Я продолжаю. Пока я рассказывал механизм действия слизи на ваш организм. Практически вода закипела. Пузырьки пошли. И еще буквально несколько минут. И мы переместим наш настой в, на водяную баню и продолжится выделение активных веществ из семян льна что дает еще вам слизь пока она находится в кишечнике она связывает не просто воду В кишечнике у человека живут различные микроорганизмы условно патогенные либо патогенные кто-то классифицирует по-другому условно патогенные говорят это полезная микрофлора а патогенная это плохая на самом деле это условное разграничение. Все бактерии, так или иначе, проживают в вашем кишечнике, питаются за ваш счет и выдают порцию токсинов. Которая может попадать в кровь и нарушать работу главного фильтра в вашем организме. Это работа печени. Печень должна фильтровать кровь, должна очищать от токсинов. Если у вас хорошая печень, иными словами, у вас хорошая мужская печень, то кровь будет чистая, печень будет справляться со своей функцией. Правда, если токсинов будет не слишком много, в этом случае легко познакомиться с уникальным чисто мужским или практически мужским диагнозом под названием цирроз печени, женщинам несколько сложнее. Работа женской печени не отличается своей силой, а значит часть токсинов попадает в кровь. И кто-то из женщин страдает у приета суистодистонии, у кого-то появляется углевая сыть, появляется венозная сеточка, неважно на ногах, на других частях тела появляются аутоиммунные процессы такие как тромбоцитопения, анемия, системная красная волчанка, системная стероидермия, узелковый перелитоартериит, аутоиммунный тиреидит и другие аутоиммунные заболевания связаны с тем, что кровь женщины не самая чистая и в данном случае слизь семя льна поможет выполнить вам эту функцию иными словами очистить кровь, накопив токсины в кишечнике и способствовать очищению не просто кишечника, а очищению вашего организма. За счет того, что слизь, покидая организм, выносит эти токсины. Ну, вода уже практически почти закипела. Можем переместить наш настой на водяную баню. Накрывать или не накрывать вопрос зависит от вас, в принципе, для того, чтобы лучше происходило излечение, лучше накрыть. Так быстрее. Будет нагреваться. Настой семян льна. Теперь засекаю время. 23 минуты, по моим часам. Настой на водяной бане настаивается 15 минут. А про этот настой я как-то забыл. Его нужно в принципе, ну вот так не очень активно, но перемешивай, При движении воды около семян льна набухает слизь. Создается некий защитный такой колпачок, при движении слизь уходит, подходит новая порция воды, извлечение слизи, собственно, семяна продолжаются. Но ну, если присмотреться, уже льна не так активно оседают, и раствор потерял свое, свою прозрачность, если возьмем от банки. Здесь прозрачная, здесь не очень прозрачная. Вода была одинакова для обоих вариантов. Э -э процесс извлечения идет, а я расскажу как извлекать, почему я выбрал именно цельные семена льна, а не измельченные семена льна. Некоторые советуют измельчать семена льна и готовить из них кашу. Да, это все здорово. Если вы не знаете фармакологии, вы можете так делать, но вы уже сейчас будете вооружены знаниями и будете знать несколько больше тех, кто советует использовать измельченные семена льна в своем питании. Некоторые даже называют диетическое питание, лечебное питание. На самом деле это несколько по-иному все звучит. Если мы возьмем одну из книжек, просто у меня такая есть, вы можете поискать. Токсикология ядовитых растений, автор Гусынин. Это четвертое издание издано ну, более 80 лет назад, и в нем э, разложена токсикология семян льна. Да, это семена льна, достаточно ядовитые растения. Причем до периода цветения зеленая масса семян льна абсолютно безвредна. Животные могут ее легко поедать. В периоде цветения концентрируется цианогенный гликозит линемарин в цветущих частях растения, а далее в семенах. И чем отличаются измельченные семена льна от неизмельченных? У измельченных цианогенный гликозит линемарин находится у цельных семян. Цианогенный гликозид линемарин находится на поверхности. А при измельчении он также находился и внутри. Иными словами, когда мы готовим просто из цельных семян, ля, значительно меньше цианогенного гликозида окажется в готовом продукте либо в настое. Если же мы готовим из измельченных семян, вот здесь количество гликозида увеличивается примерно в 7 раз. Иными словами, вероятность отравления синильной кислотой в похожей мере там у нас пока идет э, время э, нужно по большому счету я немножко рано засел время увлекся рассказом о пользе слизи семян нуля и увлекся э, вот только сейчас начинает закипать вода повторно и вот после повторного закипания вот тут уже нужно считать вот те самые 15 минут ну прошло пять минут времени не так много мы его потеряли ну, здесь продолжается извлечение слизи из семян льна холодной водой чем еще отличаются в чем отличие из измель... цельных семян льна и измельченный здесь конечно же богаче состав если только водой из цельных семян льна мы можем извлечь слизь да, это активное вещество, о пользе которого я вам рассказал. И можем извлечь при нагревании. К сожалению, он растворим. Вот разница между этими двумя настоями будет также существенная. В холодной воде цианогенный гликозид нерастворим. Он состоит из трех компонентов: это синильная кислота, ацетон и глюкоза. В холодной воде эта комбинация нерастворима. Иными словами, здесь будет исключительно слизь семян о которой я вам рассказал, о пользе которой. А в этом случае у нас будет и этот гликозид в растворе. Конечно же есть определенные, появятся определенные особенности в применении. Особенности будут и они существенные. Если слизь себя вы можете использовать по своему усмотрению любое время и получать те эффекты, которые вы хотите получить. Конечно, если у вас есть забор то вы используете как используете. А если у вас формы стул либо склонность к носу то здесь слизь может увеличить количество испражнений, не увеличится от этого очищения организма. Но определенный дискомфорт у вас будет, хотя слизь сама по себе. Сорбирующими и очищающими свойствами обладает. Но в этом случае, если у вас нет запора. Можно использовать для очищения организма другие лекарственные растения. Либо пищевые растения. Об этом я со временем в видео на своем канале расскажу. Но активное извлечение идет. Хорошо нагрелась емкость. Ну, здесь тоже свои процессы происходят. Что вы получите? Вот почему можно использовать, но коротким курсом можно использовать настой льна при нагревании. Что дает синильная кислота в вашем случае? Конечно же, она тормозит активные обменные процессы. И если слизь семяна, она помогает местным процессам, там, где вы применили слизь, она помогает им идти более активно и, в конце концов, привести к прекращению воспалительного процесса то синильная кислота, она тормозит обменные процессы. Иными словами, это прекрасное обезболивающее, но токсическим компонентом, который имеет синильная кислота. Но боль прекращается быстро. Она быстро убивает боль. Вы не чувствуете боли, вы считаете, что у вас здорово, что вы вылечили гастрит в 2-3 дня. А именно так может, такую иллюзию вам может создать горячий настой семян льда. Либо язву вы считаете, что вылечили боли и исчезли. Говорят, что мертвые пчелы, мертвые пчелы не гудят. Здесь примерно та же ситуация может быть. Но как быстрая помощь может быть? Несколько дней вы можете использовать настой семян льна. Для того, чтобы убрать болевые ощущения. Но это не говорит о том, что вы вылечили гастрит. Либо язвный болезнь. Лечение нужно продолжать. Просто вы будете лечиться в более комфортных условиях. А далее вы переходите на приготовление настоя семян льна холодным способом и извлекать слизь она прекрасно извлекается в этом случае и вы получите тот эффект который получите что еще вы можете получить конечно же используют слизь семян льна и для снижения веса оба способа могут работать Но если при приготовлении горячего настоя Синильная кислота, она блокирует не просто э, обмен веществ, она еще нарушает всасывание из кишечника. Да, те продукты питания, которые идут вместе с таким настоем, они будут в меньшей степени усваиваться. Соответственно, падает калорийность вашей пищи. Рацион у вас остался прежним, а реальные калории, которые попали в организм, резко меньше. Дефицит калорий. И вы снижаете вес Но. очень дорогой ценой. Когда вы не переварили пищу, если вы не скорректировали свою диету правильно, а скорректировали количество калорий, которые попадают в организм из кишечника с помощью горячего настоя семян для, вы в вашем кишечнике на непереваренной вашей, вами пищи теперь будут размножаться различные микроорганизмы, как сапрофитные, то есть условно-патогенные, так и патогенные. Иными словами интоксикация из кишечника возрастет и уже слизь семян льна с этими токсинами может не справиться. Попадая к печени они будут нарушать работу печени. Попадая в кровь будут ухудшать работу всего организма. Поэтому таким способом можно худеть. Многие советуют готовить либо настой семян льна, Либо использовать измельченные семена льна. Набавляйте их пищей. Либо использовать, готовить кашу из измельченных семян Там действительно много полезных веществ. но же жить. Возьмите. Синильная кислота не даст вам усвоить те полезные вещества, которые находятся в семенах льна. Если вы просто их измельчили и каким-то способом готовите. Ну, процесс приготовления продолжается. Здесь процесс продолжается также. времени прошло пять минут еще 10 минут вашего внимания и настой семена льна будет готов два настоя что еще вы можете получить если вы используете семена льна приготовленные горячим способом снижается активность иммунной системе ваша иммунная система должна из тех продуктов питания которые вы усвоили которые из кишечника попали в кровь Которые были очищены в печени от различных токсинов. Которые в составе желчи попали либо в желчный пузырь. Кого он есть, он Либо в кишечнике. Иными словами вновь удалились из вашего организма. И слизь семена льна может их на себе аккумулировать и вынести из организма. То в случае если используются семена льна горящим способом приготовленные. Ваша иммунная система не получает ни из кишечника полезные вещества продукты переваривания и она тормозит для работы всех клеток без исключения где идет обмен веществ нужен кислород кислород это универсальный окислитель с помощью которого вы можете извлечь энергию солнца из тех продуктов питания которые вы используете неважно растительного либо животного происхождения везде находится энергия солнца первично ее аккумулируют растения а дальше они двигаются по так называемым пищевым цепочкам будут в цикле у вас травоядные жвачные животные хищники не имеет значения в любом случае эта энергия солнца трансформируется в разных видах присутствует в окружающей вас среде что дает синильная кислота что такое синильная кислота это яд общеядовитого действия который блокирует окисление кислородом любых субстратов иными словами извлечь энергию солнца вы уже не можете ну в той мере в какой вы хотите Ваши клетки попадают не просто на уровень кислородного голодания. У них есть, конечно, вариант выжить. И основной источник энергии в виде глюкозы у большинства сгорает в условиях окисления кислорода образуется несколько десятков молекул ТФ. Если кислорода нет, либо его не хватает, глюкоза расщепляется до молочной кислоты. Появляется всего, аккумулируется всего две молекулы ТФ. И молочная кислота отпускается в крови и нечем окислить дальше. А это токсин усталости, который маркирует ваш не самый здоровый образ жизни. Если у вас на фоне приема, длительного приема семян ля появилась слабость, усталость, повышенная утомляемость, возможно, как раз механизм вашего недомогания откроется в неправильном приготовлении над семян ля. Это нужно просто понимать и правильно вовремя корректировать. Ну, здесь процесс тоже продолжается. Что мы имеем по времени? Еще 7 минут. И золотой ключик у нас в кармане. Что э, может дать вам измельченный теминально? Конечно, тут есть очень ценное масло. В домашних условиях вас, вряд ли у вас есть такой пресс, который способен выдавить э, масло льняное из семян льна. Это масло, конечно же, может извлекаться только при измельчении. Но сопровождающие лица, конечно же, есть. Другие компоненты тоже есть. Там есть белки. Там есть углеводы. Там есть витамины, макро- микроэлементы. Семя льна — это кладезь. Но. Кладезь полезных веществ для будущего растения под названием лен. Который использует заложенными родителями полезные вещества для того чтобы вырасти и продолжить свой род когда вы используете пытаетесь использовать семена льна вот тут лежит вот тот самый сюрприз который можно может попасть в ваш организм в ограниченном количестве если вы готовите семена льна нагреванием либо в 7 раз большее количество попадает если вы измельчаете семена льна в этом случае этот сюрприз попадает вам в более значительном количестве и негативные проявления которые могут возникнуть в случае если вы неправильно готовите или неправильно применяете настой семян льна приготовленный при нагревании возможны варианты разные варианты по нарушению вашего уровня здоровья ну, здесь самый безопасный пожалуй способ приготовления семян льна продолжается там кипение идет можно даже немножко помочь нет не буду горячая. но процесс идет немножко договорился с огнем он теперь кипит. водичка немножко выкипела и теперь все происходит отлично слизь семян извлекается вернее слизь из семянна. здесь также процесс идет и где еще можно использовать если у вас ростри гастродуденит язвенная болезнь понятно слизь семянна лучше использовать перед едой в этом случае вы получаете хороший обволакивающий эффект. Протективное действие по отношению к слизистой. Она меньше болит и быстрее восстанавливается. Иными словами, вы быстрее заканчиваете. Это не самая при... Или эту группу не самых приятных заболеваний. Если вас интересует лечение запора. С желудком у вас все в порядке, но запор присутствует. Тогда слизь семян можно использовать между кремом пищей. Можно использовать перед едой, где-то за Час-полтора, чтобы слизь успела освободить ваш желудок и он был готов переваривать ту пищу, которую вы едите. А лучше использовать через час, полтора-два после еды. В этом случае слизь, находясь в кишечнике, будет ускорять продвижение содержимого по кишечнику и препятствует запорам благодаря тому, что она создает определенный объем. Конечно, кратность приемов и количество семян для которые можете использовать в сутки, это индивидуально. У кого-то вопрос решается приготовлением настоя из одной чайной ложки семян льна, у кого-то нужно мало или двух столовых. Тут индивидуальные ситуации, они индивидуальные, поэтому тут подбирать нужно самостоятельно, но использовать правильно. Если вы хотите снижать вес, если вы хотите приготовить семена льна для похудения, вопрос, конечно же, вы можете использовать два способа, разницу я вам рассказал. В этом случае вы снижаете вес более активно но очень дорогой ценой в этом случае вы не торопясь снижаете вес и когда вы можете использовать слизь семян льна, безусловно это перед едой минут за 15-20 что вы получите в этом случае частичную нейтрализацию желудочного сока и частичное снижение аппетита в этом случае уже принимать грамм сто настоя семян льна, поэтому готовить нужно конечно большее количество чаще всего и что вы получаете вы несколько продлеваете процесс переваривания пищи соответственно уровень насыщения после еды у вас будет более продолжительное время сохраняться а значит реже приступ голода а значит меньшее количество пищи и меньше объем и по частоте вы будете употреблять и вот здесь вы можете конечно снизить калорийность своего рациона Мне бы советовал если вы хотите снизить вес, снижать вес нужно правильно. Ожирение это не косметическая проблема, а медицинская проблема. Иными словами, когда присутствует избыточная жировая ткань, то нарушен не только жировой обмен, степень которого видна визуально, нарушен, как правило, обмен углеводов, белков, витаминов, макро, и микроэлементов. И это все нужно знать, в какой степени, какой вид обмена веществ пострадал, и помочь вам восстановить. Слизь она поможет вам только лишь в одном. Она поможет вам лучше бороться с чувством голода, чтобы иметь возможность правильно соблюдать нужную вам диету. Излечение продолжается. А, еще одна минута осталась. И практически с водяной баней все закончилось. Слизь она почти готова. Почему говорю почти? По требованиям фармакопеи настой готовится 15 минут на водяной бане. А дальше настаивается примерно 45 минут вне водяной бане. Поэтому я могу совершенно спокойно выключить огонь. В принципе могу оставить в таком положении. Слизь семян льна будет продолжать настаиваться. Выходить в раствор. И усиливать лечебные свойства настоя семян льна правильно приготовленного. В этом случае тоже у нас извлечение идет все прекрасно ну если вы присмотритесь то э, вода потеряла прозрачность то есть слизь здесь есть если вас интересует консистенция да там консистенция настоя будет более тугая более густой будет настой чем здесь чем холодным способом разница очень простая вы дома можете провести спокойный эксперимент возьмите крахмал тоже полисахарид только другого происхождения Поместите его в холодную либо в слегка тепленькую воду, чтобы он растворился. И у вас будет такая вот водичка. Для того чтобы крахмал заварить, нужно заварить. То есть нужно нагреть. Иными словами, не имеет значения, сколько слизи находится, сколько крахмала вы положили в стакан с водой. Имеет значение, будете вы его термически обрабатывать или не будете. Если будете обрабатывать, он у вас заварится. Появится густая такая масса. Если не будете, он у вас будет таком виде стоять не заваренным в жидком виде пока его не сидят бактерии которые легко используют крахмал у вас просто раствор прокистен а желаемый эффект вы не получите в данном случае еще 45 минут нужно продолжать настаивать настой для того чтобы получить тот эффект который вы хотите получить правильно в данном случае тоже можно продолжать настаивать но этот настой он уже частично готов. То есть мы уже можем отлить некоторое количество воды и использовать по назначению. И добавить новой воды для того, чтобы настаивание продолжалось. Ну, я это видео все 45 минут не буду вам рассказывать о полезных свойствах семян льна. А приберегу интересную информацию для следующего видео, когда я расскажу, как же волшебно действуют на ваш организм приготовленные различные блюда из измельченных семян льна и покажу визуально. Чтобы вы понимали, что то, о чем я говорю, это не просто когда-то опубликовано было в этой интересной книге. Я думаю, что вы можете найти другие книги, где описаны семена льна. И вы найдете там гликозит линемарин. Кто-то пишет гликозит, линемарин. Кто-то пишет линемарин. Кто-то пишет полное название цианогенный гликозит линемарин. Не имеет значения, кто как написал. Но если у вас семена льна есть, то в них этот гликозит присутствует. Это попытка растения защитить своих потомков от поедания различными животными, в том числе человеком. Поэтому э, о волшебных свойствах я покажу, сделаю, возможно, несколько химических реакций, покажу вам визуально, вы будете понимать, что э, тут опасность есть. Да. Предупрежден, вооружен. Иными словами, если вы знаете, как приготовить правильно семена льна, в этом случае вы в безопасности. И ваше здоровье в безопасности. А те эффекты лечебные, которые вы хотите получить, вы и получите. Но! Безопасно! Для вашего здоровья и для вашей жизни. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С приличным подписчиком моих канала словами. В крепком здоровье! И разумного к нему отношения. Я это видео сделал одним узком Без монтажа. Поэтому извините за те грехи, которые появлялись в процессе этого видео. Не каждый человек может достаточно длительное время говорить без поманок, без ошибок. Но у меня получилось так, как получилось. Не судите за это, а судите за ту информацию полезную, которую вы получили. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. И не забудьте поставить на это видео лайк. Оно принесет пользу и вам, и тем, кто по вашей рекомендации просмотрит это видео.